Говорит и показывает КОП-ТВ. Комрат зовет на помощь. Гарпун, что ли? Сколько молотого битого кирпича? Да, хороший, Женя, спокойно. Пульметчик сидел здесь. Так и ходи. Какие-то вековые. За мою тему могут посадить. А ну ходите здесь? Да, да, да. Да что это я? Это все он. Тени, бля! Толя, беги! А песочек как на Черноморском побережье. Еще можно дом посадить. Опаски, бог. У него вообще два месяца воздержания. Молодца, зафиналил. Тайничок да. еще. Пойду куплю себе Бенту. Походу снаряд какой-то. Переплыли, да? Название интереснее. Здесь потрясение. А мы, кстати, не века. одни. Что-то я смотрел какой-то философский штук. Изумил Европу Да. Вот это да. Философ прям гениальный какой-то писал. Ой, да посмотрим, чушь. Что тут они на Ой, Слушай, ты посмотри, там что с газетами. Сковыривали Что происходит? С этими. Что такое? Ребята, будьте аккуратны, не гоняйте никогда. Слушай, там на глушняк могли кого-то, вообще слишком. Очередная остановка. Ну, перед топом должно там быть, потому что, как показывает практика, когда едешь без зеленого света, лучше получается. Че, красненький свет, это на да, удачу. Удобная вещь вообще. <смех> Я вам выкопал покрышку уже. Первая находка. <смех> ну вот. ну что, все, вроде приехали на место. Сейчас местно обрисую. Дорога не самая хорошая. Это не дорога, это направление. <смех> Тонкости осеннего копа. И че вы без находок? Всё, Идут чё, довольны. Это еще начало. Да. Это ещё начало. Сегодня мы копаем не одни, кстати. С нами Анатолий. Анатолий, вашей ручкой. Можешь передать приветы там. Бурсуку, например. А, ну калужский брутал, ну да Первая находка <свят> Ну как так, ну блин, это кто выбросил-то? Будем тушить пожары На водохранилище, оригинально Что-то там впереди, ну что-то такое модное. смотри, вон пляж похоже Ну я вижу, что это ну, забрезило водоем хоть. Копать будем на водохранилище Вдруг один коврат позвонил, сказал, что перекрыли сейчас дамбу Здесь стояла деревня старая И зажиточный один дом И чуть ниже еще одна тоже деревня идет И тоже зажиточный дом Это место оголилось, воды сейчас нету можно будет ходить по песку там, где стояли дома. В любое время года сюда приедешь, здесь стоит вода и поэтому здесь как бы поиск вообще не успешный, да, то есть только если нырять. Сейчас мы все узрим. Ух, какая высокая! А сейчас смотрите, ребята, здесь все вода отступила, Дамбу закрыли, получается, выше по течению. И здесь все огорилось. Рыбачки какие-то. Может быть сейчас даже получится обнаружить и фрагменты домов, обитыкирпич. Да. Как говорится, не молога, но. Смотри, ка, баночки лежат. Да? Баночки. Ха -ха. Я думаю, наверное, начать где по суше, да? Туда, да, можно. туда как можно. Кстати, вот этот остров. По-моему, насколько я знаю. Нет, Толя, это будет грязный коп. Ничего, нормально. Хрю -хрю. Толя, ты дольше готовишься. Да, мне надо к этому всему. Ментально и духовно, да? Тот момент, когда чпунг, чпунг, чпунг, чпунг. Битый кирпич везде, он видно прям. Сейк хитарелки узор вообще железо адовое количество красиво вы идете вдвоем горизонталь кидает очень даже очень даже пробка знаю ну, не пробочное звучание гильза неужели но вот она первая монетка походу наверное поздняя может и ходячка. нет не ходячка ура сохранчик это хороший сохран. вот да. Да. 1943 год счета 10 ой тьфу, не счетовик рамочник Сейчас меня там плюют, скажут, какой это щитовик, ты чего Ой, парень? Ты что, первый это, год копаешь, то Это фишка канала, ты всегда их путаешь? Да, я их всегда путаю. В общем, открыли счет, приятно есть. уже. Уже что-то есть. Кстати, дом вот рядом раз располагался. И вот там в кустах еще тоже большая усадьба располагалась. Ой, ну как же красиво, как живописно, я не могу, это такой кайф Солнышко еще нам благоволит сегодня А может, и железо барабанила? Ну и пускай Ты железо. меня похвалила, это зрело. Я? Я не хвалила Надо не хвалить, наоборот Что плохой? Ругать. Какой плохой волк, Ой, почему он так Отвратительный карпает? Нет волк. у него опыта никакого Вообще начинающий, школьник, третий еще... класс да. Ясли Еще букварь читает Песочке ковыряется, непонятно чем занимается вообще. Надо дома сидеть серьезными вещами заниматься, пузыйскими, термометри, краны чинить, что носки в конце концов. Хочу копать. Это ну, то ли он хочет копать, у него вообще два месяца воздержания. А ты для чего? У меня вообще. О, еще монет. Ребята, мне надо здесь покружить маленько. Да, ранний совет, 29-й год, 2 копейки. Вот это явно старый очень дом, потому что а песочек как на Черноморском побережье Может останемся здесь Берем отпуск И раскладываем здесь палатку Да, Представляешь, когда по опять откроют Вместе с палаткой вверх по течению О, ты боже, как Поддержи металл вскрытия. Вот без жены Нет, Ты мам. давай как <свят> раскорячка Жить захочешь не так раскорячишься а Облизнулся. Так, Толя там что-то точно надыбал Рассматривает, рассматривает Ой, 49-й год нас преследует В прошлом копе две монеты Двушки нашли 49-го года В этот раз трешка 49-го года Три копейки 1900 Ой, я вам соврал, нифига не 49-го 39-го года Отлично, а сзади? А сзади Вернее. какаха в засаде Ну, какое уж преследует Снялись ребята с якоря Пока наш собр. Я надеюсь, они не за Толей. Толя! Беги! Кстати, Толя что-то там нарыл, похоже. Надо бы к нему на разведку сходить. Отлично выглядишь. Пискарь убирай его, его <с оставляй. Так и ходи. Очень Уже он это самое. Уставший, соответственно, он уже отламывается. Начало какой-нибудь 20-х годов ничего смотри вот это вот конец я зацепил железки вот здесь вот смотри ну, железную ну, бля, хамух не может быть раз от ямка ну блин две, две копеечки да вот это вот ямка ну такой ну и сзади, да? сзади, сзади лучше да а это я не знаю даже копейку какой будет. Ну, почистить да будет, будет ну, да. по-любому да серебро как я люблю говорить серебро а ну кстати, раннее серебро. Ой, как она смешно у тебя еще крякает. Ну, я же говорю. Серебро! Да, да пролетарий. <реклама> 10 копеек 23-го. А, 15 копеек это. Чудеса полифонии. Вот здесь трешку нашли. Вот здесь серебро нашли. Вот там двушку нашли. Смотрите, где копаем. Какой отклик от цели. Понимаете? О, вот она. Еще одна гильза. Война, товарищи, война. Вот такая война гильза. В этой лунке второй сигнал. Еще одна гильза. Да, смотри еще один. Еще одна гильза. Схрон здесь был. Кого-то тут за здесь... эту серебряху расстреливали. Да, пулеметчик сидел здесь. Смотри, волк тут. Колодец кто-то кто рыл. кошмар. Интересно, что он отсюда пытался выцепить. Ну, можно пану да? двое открыть. Ну надо сказать, что от керосинки, ну, в смысле, от примуса. От керосинки. Потому что вот эти, видишь. О, кстати, какой Да, тут какие-то надписи есть даже. Слушай, даже не по-нашему. А, 1923 написано. Во. Здесь мусора меньше. Здесь тишина, тишина. Прям в какафоне нету. Не хрюкает мусор, ничего тема бежит. А сколько здесь миди, да? Жаль, что пустых, да? А то бы набрали сейчас на костерке бы их. Смотри, за мою тему могут посадить. Целая. Там у вот что, рыболовная. Что, пойдем рыбу ловить? О, смотри, тройничок еще. Кто хочет, если потом приедет. Не буду за кого Что-то какая фигня, Правда, Ты что? смотри. А я знаю, что это. Что это? Это, это не от умывальника. Да ладно. Я-то обрадовался, думал, это антикварная вещь, старинная. Вообще там музейный экспонат там. Все, берем язычок. Хороший язычок. Я думал сначала, я думаю, гильза что ли такая длинная, думаю, да ну нафиг. До одного домика дошли вот все что осталось от когда-то построенного дома вот такие руины красный кирпич еще одна пряга ребята такой сигнал то не маленький они вот, вот такое дело смотри ка лопата есть даже. О, кусок. Это железо, здесь железо реально большое и мелкое есть. Вот такие попадаются вот были петельки. На нашем копе сегодня можно не только найти монетки и все остальное. Ну и лопату еще одну. А весело целое. Здесь походу лодка затонула. Не, это гарпун что ли? А удочка, б тоский бог. Вот это прикол. Посмотри, удочка реально. Удочка. Охренеть. Это же какого размера рыба была, что она утянула с собой даже спиннинг. Да, и вместе с рыбаком. Толян, удочка, Толя, Рыбу пойдем ловить? Дед Хабар намекает, давайте, ребята, на рыбалку. Хорош вам тут ходить, говорит. Все, сейчас будем рыбачить. Удивительное место. Да, с меня, кстати. Так, на сигнал Походу здесь эти крючки еще, наверное. Все. Слушай, смотри-ка, здесь сетка, ты прикинь еще. понский бог, ребята! -мо! Да тут целая шхуна затопилась! Блин, сейчас Смотри-ка! оп бог! Вот это да! О, О блин! Все, рыбу держу, смотрите, ребят Даже еще до конца раскопать не успела Симпатичненько и целенько Говорит и показывает КОП-ТВ Внимание, сегодня мы нашли Необычайно мы покажем, что мы нашли Половинка ложки. Красивая, кстати, какая-то, смотри, с надписями. На другой стороне, по-моему, сюжет есть какой-то еще. Так, и все. Какой-то тухленький коп ТВ-то. Загнулся как муз ТВ, походу. Не начиная даже <связываем> работать. <связываем> да. Да, я... Что только люди не используют в качестве грузила. Да, вот это да! Смотри, какая штука. Вот это находка. <связываем> здесь вот, здесь. Здесь закупан клад. Плюс 17. Так, будем смотреть. От Оли с О, но это не монетка. Это пуля. О! Слылась? Ой, Ой, какая бамбуха. Лягай! Походу, снаряд какой-нибудь. Прикинь, такой взрыв, расстается в реворонках. 50 на 50. И только чувак на квадрике такой. Вот! Лезовый капаешь и откидываешь в сторону. Ну, блин, 92. Я думал, все, там катин педак, блин. Блин, тут пусари, а? Это добротное, суша, здесь дома. Там литов на 30. Вот я кучку собрал, там еще валяется очень много. Толстые бутылки, Это реально имперского перского времени. Толстая вообще Тостик насобирал, стекло. Тарелки. Немного о путешествиях ракушек. Я вообще ни разу не наблюдал всех Не ходите, дети. Слав веку Смотри, какие пни вековые, да? Наверное, аллея была. Вот. Естественно цари ели вот с таких тарелок Красавица какая поделился Наш комрад Сколько молотого битого кирпича Везде, вот, просто везде Фрагменты за остатки тарелки Реально фарфор Красивая, да. даже не факт, что тарелка Может быть какое-то блюдо солидное Может блюдо Фу, Смотри, здесь еще можно дом построить Вот это усадьба Так усадьба Ларочка. вообще да, сейчас таких кирпичей не делаю да -а -а. сейчас он его там раз молотком он наполам да а это попробуем эти попробуй да, расколить вот ну. такая грида кирпичная она идет папа. то есть дома громадный был просто громадный. Да, если кому нужны кирпичи надо. дачу мы недорого 5 рублей штука что пойдем дальше вы не надышались песочек все равно тянет Толян уже шурфить начал. Походу золотишко на Ой, стреляют, ты пусари, а салют честь нас. Камрад зовет на помощь. А мимо проплывает рыбка. Нормасики такие карасики. Если ты рыбка, я исполню любое <таспалил> твое желание. Только Правда. подписывайся на меня. <говорит> Давай моя лопата попробуем. Мне это получше. короче будет no. удобнее копать <свес> о, какую нашли мы как эта хрень называется? блесна бройлер? воблер, бройлер <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> эх, солнышко, быстро а что, мы уже домой? уже да, как бы на полпути к дому, но еще лесочек мы прочешем конечно. вот так, друзья мои, коровы ходят на водопой <свес> <свес> А кое-у кого сегодня еще и новые ботинки О, были. Да, уже не были. А когда мы будем делиться, у кого сколько какаликов? Не... <связывается> когда я говорила в лесочке, я это не подразумевала. Мокрые елки! Уку мой мальчик! <связывается> ай, мокрый, ты как? А ты сам хотел этих <связывается> развлечений? <связывается> Так, пробирается где-то. Ой. Это какой-то медведь ходит там. Шатун, не иначе. Первым делом Дуся появилась. Да. О, вот, Толя кладуху нашел. По-любому. Моя наглая команда. Панкихой. Совет? Да. А у меня какая-то сильная, 56 -го года. Толя в своем репертуаре. Ой, блин, потерял я опять. Ого. Да, сохранчик неплохой. Да, сохранчик. Ой, Слушай, она какая-то падательная. Ура, И все ты маслом ты вниз. Да. Молодца, зафиналил. Да. Умничка. Браво. Бис. Да хорошо, Женя, успокойся. Смотри, империя, походу. Так, Толя здесь Николай, же ходил. В чем подвох? Ну какой-то орелик. Да? Какой Николай, Джинга. да, походу? А нет, деньгах, слушай. Ну. Да, смотри-ка. Да, деньга сто пудово. О, деньга. Старый монет. Все же не отдаю. В лапки. Пойду куплю себе БМК. Толик, я уже там прошел. А еще раз. Жень, там ты был? Не. Мои, чтобы тебя там не арестовали. Да хорош. Да что это я? Это все он. А Советина поздние походы. Поздняя? Да. 1900. Непонятный год. Да, что то он... Да он убит. Ну, да, блин, Латунь, конечно, то Ну что, нормально? Да. И здесь пошли хитрые-хитрые. Не густо, но и не пусто. Ну, В главных ролях. Погнали. Наш Хабар за сегодня Три копейки 1956 На Три копейки 39 год Ну так все Две копейки 29 год Почистится нормально 10 копеек 1943 года рамочник чего Деньга 1700 какой-то какой год надо чистить. Деньга В Поздний советик Да ну и самая главная монетка пятнадцать копеек РССР 1923 год серебро.